Привет всем. С утра увидел новость у Антона, что что-то случилось непонятное с чатом Астаниной. Там сначала заподозрили, что он удалился, но как видно, что уже есть... Действительно пропали треки на, там, на всех предыдущих, по-моему. Я не, не листал далеко так, посмотрел просто, что происходит. Пропали треки обсуждения на всех предыдущих постах. Но, но на последнем уже появился снова... Видимо, прямо в настоящий момент ведется настройка нового чата, там, Combo видим и так далее. В общем, вообще говоря, если бы на самом деле получилось сделать так, чтобы этот чат просто удалился, это вообще-то далеко не самый плохой результат, и я бы считал это безусловным достижением. Потому что если такой инструмент нельзя использовать ну, в интересах широких масс, то правильно его уничтожить. Любым способом, вообще говоря, любым абсолютно. То есть тут любые подают варианты. То есть если нельзя это использовать нам, значит уж врагам его точно доставлять нельзя. Это как бы, ну, надо, надо взорвать такой инструмент. Не можешь забрать с собой, надо уничтожить. Но я думаю все-таки, что нет. Судя по всему, не собираются они это делать. Вот. Какой сейчас вопрос по, по, подвис, собственно, в воздухе? Главный вопрос. Главный вопрос. А что, собственно, случилось? Что происходит? Пока вот на данный момент я тут среди членов Никит не вижу, а это, собственно, главное. То есть, что, что, что, что тут случилось-то? То есть, если помечтать, тут спрашивают, вот, я ничего не пишу и не хочу ничего писать. Кстати говоря, бан пропал так чисто, но, но это не значит, что я, я пачкаться. Пока я не выясню, не пойму, что тут происходит, я даже пачкаться больше об этом дерьмо не буду. Тут спрашивают, что с вашим чатом, ну, обращаясь к виртуальной Астаниной. И, ну, мне тянет, чешутся руки ответить, что... Гей-парат под руководством Никиты, известного, решил покончить с собой от угрызений совести, а перед этим удалил все, все компрометирующие их значит, сведения. Это был, вообще-то, очень, но ну, это был бы самый наилучший исход, если вдруг действительно, вот, например, а это весьма вероятно, кстати говоря, что так и есть, что на самом деле Нина ничего не знает о том, что происходит, госпожа Астанина, что, что в этом чате, она вообще туда не ходит и не знает. И из-за скандала, который фактически ну, поднялся нашими общими усилиями, то есть до нее в конце концов докатилась, И она зашла, и, возможно, наконец просто увидела, а что же там происходит-то. И выпала в осадок. То есть её, ну, это же подстава, как бы, если ну, для любого нормального человека, если понимать. Если ты действительно хоть каким-то боком за семью, то тебя, в общем, откровенно подставили твои собственные подчиненные, да прямые вот, но, но другой вариант, что да, действительно, они могли испугаться просто этой шумихи и просто чистят хвосты, чтобы заняться снова тем же самым. И, собственно, сейчас главный вопрос, появится ли снова гей под руководством Никиты в этом чате, и что они будут делать. Это и будет ответом на вопрос. Ну и забегая вперед, мой, мой прогноз. Я, к сожалению, скептик в этом вопросе, потому что я, еще раз подчеркиваю, я слушаю, что говорит сама госпожа Станина, когда она выступает на эти темы. И, в общем... Она чуть-чуть, там не знаю, на, на, на один балл, может быть, ниже там по десятибалльной шкале, чем ее вот эта вот группа, так называемой, поддержки. Поэтому я бы не удивился, если бы думал, что она на самом деле, она вообще с ним полностью согласна, просто как бы она от своего имени это делать не хочет. У нее есть такая как бы группа от этих хенчменов, да, таких на побегушках, и они, ну, перегнули палку, перестарались, как это бывает с хенчменами, да, такие. Вот. Хочу подчеркнуть, что в обоих этих случаях и если гей-парад с Никитой уволен, и если он просто, сказать, сейчас перелогинивается и собирается заниматься тем же самым, в обоих случаях это полный тотальный провал, управленческий провал лично Нины Останиной, потому что это прямой руководитель всего этого вот коллектива, чтобы не сказать жестче, соответственно, она полностью отвечает за то, что происходит в этом месте. В скобочках скажу, что вообще-то, конечно, поскольку речь идет не о каком-то частном чатике, как они его там считают, а все-таки об обсуждении вопросов, касающихся государственной политики федеральной в области семьи. Вообще-то такой чат не должен называться Астанина что что-нибудь там». Что это за Астанина? Что это за астанизм какой какой-то? Что, что это такое? Он должен называться как-то, ну, по-человечески, чтобы иметь отношение к комитету и к политике и не быть привязанным к личному, персональному какому-то там имени. Ну, ладно, это совсем я размечтался. Ну, в общем, Нина, как прямой руководитель этих товарищей, отвечает полностью за, за их деятельность. Почему? Потому что... First rule of leadership. Everything is your fault. Every fucking thing is your fault. Так что, вот. Но, но я, я еще раз подчеркиваю, учитывая все, что я уже видел вот за последний там год в, в этой области, я считаю, ну, я скептик. Я, я не думаю, что вдруг у них случился приступ совести. Я не думаю. Просто ее подручные перестарались. Возможно, их заменят на других подручных. Но, в общем, вы, вы знаете, кого примерно нужно мониторить в этом чате, кто должен появиться и проявиться. Ну, как бы это, это и будет ответом, что, собственно, случилось. Ну, на этом все. Надеемся на лучшее, а готовимся, что будет как всегда. Пока.